Сорт томата Гаргамел. Вот такая вот необычайно красивая экзотика. Это средний ранний сорт. Около 110 дней проходит до созревания плодов. Высота куста около полутора метров. Требует посынкования. Можно оставить тоже три стебля. И также требует подвязки к опоре. Томаты в виде сливки. С необычайными разводами оранжевыми и красными у плодоножки у этого томата или синие или почти черное пятно вот такие вот они необычно красивые необычной расцветки плоды в виде сливки очень упругие очень долго хранятся такие томаты и сейчас взвесим один экземпляр покрупнее. Вот. Масса одного плода 78 грамм. Но куст усыпан такими красивыми плодами. Очень урожайный. Сорт этот устойчив к болезням. Выращивать его можно и в открытом грунте, и в теплицах. Разрежем этот плод. Сочный. Вот такой многокамерный. Мясистый. И в то же время сочный. Сладкий на вкус. Подходит для употребления в свежем виде. И также можно закатывать Банки будут очень красиво смотреться и вкусно.